Начало. начала. Ваш вопрос, девушка. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Вот я сейчас в день, я бы хотела узнать... Ну, вы мне покажитесь, если что-то вас поможет. Ага, да, так, так, все, вот. Я хотела бы узнать по поводу тела, да, в какой лучшей позиции. Супер, то есть, спасибо. То это, допустим, у человека есть болезнь, которая не дает ему этот час просидеть в концентрации. Спасибо вам, супер, супер. Давайте я вам открою это знание. Разные положения тела дают разный результат. Это очень большое, серьезное знание. Всегда человек должен быть прямым, со прямой спиной, потому что когда спина чуть-чуть согнута, это означает лень. Вот даже чуть-чуть подсогнутая, это уже означает лень. Это означает победы не будет. Все, танк не заведется. Не сработает двигатель. Но если вы хотите особой силы получить в молитве, особую силу, знайте, что есть несколько положений тела, которые дают особую силу. Первое положение – стоя прямо, не двигаясь. Это положение тела я впервые испытал, когда я искал свою веру. Я был в Сергии посаде и стоял на ночном бдении. и мне как бы я смотрю все стоят неподвижно, я бабушку спросил, говорю, почему так? Она говорит, если ты будешь двигаться, ты упадешь вообще, как бы не выстаешь. Надо не двигаться, иначе тебе не получится ничего. Вот стой неподвижно всю ночь, иначе ничего не получится. Я говорю, а как это возможно? Она говорит, сначала все затекет тело, ты ну, как бы не обращаешь внимания, слушаешь молитву, молись. А потом у тебя постепенно легкость, легкость будет легче, легче, потом легкость теле возникнет. И когда она возникнет, тебе уже ничего не будет мешать. Но сначала будет трудно. Я думаю, все, я выдержу, я смогу это сделать. И настроился серьезно, я встал, как неподвижно. У меня тело сначала онемело, потом затекло, потом в нем начались такие боли, какие-то появились. А потом я, я думал о молитве все это время. И у меня раз, я чувствую, что у меня как то пошло сверху вниз, вот так отпускать, отпускать, отпускать. Потом раз, легкость в Сила такая, радость, ощущение, что ты победил. победил. Где-то через два часа это произошло. А он ночь напролет, пролет никаких проблемы Люди падают, когда идут, падают, стоят, чуть -чуть И Когда человек стоит неподвижно, не обязательно два часа. Можно стоять, допустим, 10 минут. Сколько можете, столько стойте. Если вы дойдете до легкости хоть какой-то, значит вы пролечили какие-то хронические заболевания. Человек вот неподвижно стоит и вот преодолевает, этот, ну, затекает, все тело потом раз, легкость появляется. Легкость означает, новая, более сильная энергия вошла в тело. Энергия, которая побеждает болезни. То есть вы с помощью аскезы пробили тонкие каналы цитический у вас, и вы побеждаете хронические заболевания. Какие я не могу сказать, но какие-то. Как можно лечиться, не обязательно таблетки пить, что-то еще делать, просто вот одно вот такое вот состояние в молитве стоять неподвижно. Когда человек стоит неподвижно, он развивает в себе колоссальную силу терпения. Та молитва предназначена для победы над ситуацией, которую невозможно терпеть. Когда человек стоит, он становится терпеливым. Если вы хотите прийти ситуацию, надо встать и не двигаться, вот так стоять. У вас терпение тогда будет копиться с каждой секунды. Никуда не двигаться, не идти встать и стоять вот так. Копиться терпением. Следующее положение — это стой на коленях. Муж изменил, допустим. Муж изменил, вы не можете это принять в своей жизни. Вам же надо их просить, иначе вы разрушите свою жизнь. Вот кто виноват, допустим, муж изменила, вы его бросили за это. Кто разрушил семью, вы, семью, вы или он? Кто бросил, кто-то разрушил. А муж изменил, потому что тебе положено это было по судьбе. Ты сама изменяла в прошлом, и теперь за это отвечаешь просто. Чувствуешь, как это как это классно почувствовать на себе измену действия человека. Понимаете? А принять невозможно, очень трудно, больно очень. Больно. Ты же верила ему? И стоя на колени, это преодолевается. Встал на колени, начал молиться, и вещи Можно принять. Принятие приходит в жизнь, когда человек на коленях стоит. Стой. Принятие. Когда человек садится, опускается на лодыжке, вот так сидит уже, не на коленях стоя вот так прямо, да? а на лодыжке опускается. Если он неподвижно вот так сидит долго, то это положение тела способствует продвижению вперед. Ну, допустим, тебе надо продвинуться по службе там или выучиться в институте, или, допустим, надо какие-то процессы жизни завершить. Нет силы, возможности, нет силы двигаться вперед, Нет устойчивости, нет устойчивости, нет союстрелённости. Пожалуйста, вот это положение тела называется поза алмаза. «Алмаз» означает «может, как и будет алмазное сверло». Ну, то есть человек сидит неподвижно вот так вот, и в неподвижном положении ум застывает, разум становится сильным. Когда человек двигается, работает ум. Вот, допустим, ходите, молитву читаете, в это время активен ум, разум пассивен. Но когда человек неподвижно находится в неподвижном состоянии, ум застывает, он сначала прыкается, «Давай ты что-то, хотя бы шатайся!» «Нет, сидяешь!» Ум как бы бунтует, ему надо что-то делать, он не любит неподвижность. Но когда человек заставляет себя, потом раз, и ум расслабляется в какой то момент. Ты его победил. В это время концентрация внимания начинает сильно возрастать, все сильнее и сильнее, сильнее сильнее сильнее сильнее. И куда надо девать концентрацию? Слушаем, отдаем, слушаем, отдаем, слушаем, отдаем. И этот процесс идет глубже, глубже, глубже, глубже к сердцу. А вот вот здесь, счастье, сердце идет. И такое сила такая чувствуется со сердца, желаешь счастье, счастья. в данный раз какой-то момент. И здесь сердце появилась твердость такая. Голос такой стал крепким. Я желаю всем счастья, такой звук сильный такой. Поднимите, у кого вчера это произошло. Вот, молодцы. Сильно помолились, сильно потренировались. Молодцы. А потом дальше легкость такая в сердце, такая. вместе со звуком легкость такая. Ты чувствуешь, все, победила я эту ситуацию. Вот эта Переключаемся на следующее. Поднимите руку у кого-то, кто был... Молодцы, супер. Вот эти люди могут уже молитвой лечить других, которые сейчас поднимают. у них такая сила внутри, значит, То есть они не тренировались. И как это делать? Вот опять же, я бы сказал, легкость, когда по отношению к человеку сердце возникает. Препятствий никаких нет, значит, все, ситуация побеждена. Можно еще на нее посмотреть, глубже ситуацию Бог даст им еще, следующий пласт, потом несколько пластов бывает, судьбы как можно преодолеть, вот так вот, за час, за два молитвы. Следующее положение тела, оно такое специфическое, не каждый человек будет так сидеть, но это очень полезная вещь, положение тела, полезное для мужчин и для женщин, но по-разному. Это положение пил называется поза бабочки. Ее невозможно сразу сделать, нужно немножко потренироваться. То есть вы вот так вот стопки соединяете вместе, а колени вот так вот разгибают. Получается, вот так, как крылочки бабочки. Можно не обязательно сильно опустить ноги совсем низко. Получится, что вы немножко согнута, спина у вас такая согнута вперед будет, но это не страшно. И она будет очень натянутая вот так чуть-чуть, и как вот так И вы сидите вот так у вас колени по бокам, ножки вместе. Когда женщины сидят в таком положении, ну, это положение тела способствует успокоению и укреплению психики. Психика становится очень крепкой. Человек становится стабильным в своей психике. Женщинам очень полезно читать молитву в таком положении потому что в это время пролечиваются также у них женские болезни. Все кисты рассосутся, если вот так молиться читать, все, все болезни женские рассасываются, проходят, цикл восстанавливается, бесплотит, лечится вот в таком положении, А мужчина, если он молится в таком положении, то он побеждает в себе ну, болезненную привязанность к женщинам, это положение тела рекомендуется монахам, когда они молятся. Мужчина, вот знаете, есть, бывает мужчины такой-то едет в жен, женскую энергию, нужна женщина. Вот, он такое положение садится. Тут вот не обязательно крова колоть, там, зубы вставлять, как члендану там показывают, тени, вот. с не обязательно, достаточно просто в этом час-два в день возле бабочки в этом положении, и все успокаивается, психика как бы все нормально становится. Можно жить. Ну то есть для мужчины это победа над вожделением, то есть ну, устойчивость психическую дает, способность терпеть энергию женской, энергию любви, спокойно в терпеливо. Следующее положение тела труднодостижимо. Но даже если вы будете просто хотя бы часть его делать, то уже будет результат. Это называется «падмасана» или «поза лотоса». Достаточно просто одну ногу положить вот так на петровку, сверху. Да? Понимаете, ногу загибаем, подъем на бетро, вот так. А если вы еще закрутите вторую, то тогда это будет два раза сильнее. Когда человек вот это вот делает, то у него очень сильная концентрация вот здесь вот. Это вот этот центр, это центр. А, есть два центра победы над судьбой. Вот здесь вот, прямо в центре сердца, это то, чем мы молимся. Вот чем мы молимся, вот здесь. А вот здесь вот, чем мы осознаем, как жить. Вот здесь вот, в центре льва прямо находится зона, когда человек под носом вот, садится, то у него вся психическая сила вот сюда вот концентрируется. И у него осознание приходит, понимание, что делать в жизни. От этого положения. Можно даже одну ногу вот так загнуть и прямо сидеть. И это положение, оно вот тут, вот энергия вот здесь сосредачивается, и человек как бы чувствует очень, понимает, что делать как жить. У него четко выстраивается последовательность, как вернуть мужа назад домой. и выпутать его из чужой шубы. Запутался в чужой шубе, его надо распутать и вернуть домой. Следующее положение тела дает возможность человеку быть отстраненным от ситуации. Бывает так, что человек сильно вовлечен на дорогу, дает конфликты. Люди сильно привязаны друг к другу, вовлечены в ситуацию. Отстраненная ситуация дает вот такое положение ног. Вот так человек сидит, ноги вот так как руки сейчас. Одна нога за другую, вот так А? Ну, еще дальше, даже вот так назад. Ну да, колено-колени, да, вот так, туда. Все, это положение тела дает возможность отстраненным быть от ситуации. А нам все равно, а нам все равно. Не боимся мы, и солу. Дела, есть у нас даже самый трудный час. Мы два волшебного. Господь, ты на Надо быть занятым, да, когда тяжело, когда трудно связано. Но эти положения тела дают силу просто. Спасибо, вот я все, что на это положение тела вам рассказал. Когда человек молится, как ходит, он обдумывает ситуацию, тоже полезно. Если вам надо что-то обдумать, можете ходить молиться. Вы все обдумаете в это время. Но если вы хотите побеждать судьбу, тогда надо неподвижно сидеть или стоять. Если вы неподвижны, победы не будет. Вы не сможете сосредоточиться. Лежать в кровати, молиться можно. Можно привыкать к земле, лежать в и молиться. Можно перед смертью, нормально. Если вы еще живая, то лучше сесть. Я хотела бы задать вопрос в продолжение. А вот руки куда девать? Вот мы сидя, Спасибо, да. стоя. Вот смотрите, есть разные положения тела, как бы в разных верах разрешается, не разрешается, я все равно вам скажу, на всякий случай. Ну, может быть, вам разрешат так читать. Положение рук имеет уже такое, как бы, значение такое уже, как бы, видите пальцем там, как бы, вот, есть разные же крещения какие-то, да, это же все очень глубокое значение имеет. Там двухперстные, там трехперстные и так далее. Положение пальцев имеет огромную силу. Я могу вам рассказать как вы, значение всех пальцев. Большой пальц означает я. Указательный связан с концентрацией внимания. Средний связан с силой и терпением человека. Вноскивостью. Изымянность связан с ответственностью, способностью принимать судьбу, терпеть. Мизинец связан с отношениями, с общением. Когда человек замыкает большой палец я, замыкает на деятельность, воле, тревление вперед. Называется как бы, мудрый, то есть называется мудрый, эти комбинации пальцев. То есть вот это вот мудрое дает человеку возможность сосредоточиться на победе, преодолении трудностей. Вот так пальцы можно делать. В ладони, если внутрь, значит человек защищен в это время от звуков внешних. В ладони наружу, значит он наоборот гармонию с миром входит. Внутрь означает защита, снаружи гармония. Вот так гармония с окружающим миром, вот так защита. Следующая мудрое вот так, средний палец означает силы, получать силы, становиться сильным, энергичным, способным побежать судьбу с помощью сил. Бывают люди слабые, у них сил нет просто. Следующая комбинация пальцев, безымянный палец, означает ответственность, принятия судьбы, способность мужчинам быть ответственным, женщинам смиренным. Вот безымянный палец. Чувство собственного достоинства не хватает человеку ниже. Вот безымянный палец вот этому. Я большой палец и безымян. Теперь мизинцем, когда человек соединяет, у него способность строить отношения, общаться, дружить. Какая способность доносить знания. Вот смотрите, сейчас внимательно слушайте меня. Вот сейчас усилится способность проникать в вас, то есть воздействовать, побеждать вашу судьбу. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье Это идет в сердце внутрь, в голос. Вот сейчас усилится способность наполнять вас силой. То есть не я уже побеждаю, ваши ваша сила увеличивается. Я желаю всем счастье Чувствуете сразу как? Вот им да? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Теперь сейчас. Вот это даст вам счастье. Чувство спокойствия, чувство собственного достоинства, чувство уверенности в себе сейчас придет. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Кто успокоился, поднимите? Видите? Работает с тем. А сейчас вы почувствуете меня как человека. Я начну повторять вы почувствуете, что я такой нормальный ну или ненормальный, не знаю, как вы почувствуете. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Чувствуете, да? Петь смотрите, вот так попробуйте меня как человека почувствовать. Я желаю Всем счастье. Видите, уже другая да? сила пошла. Чувствуете, да? Теперь я вас немножко рассмешу. Мудрые — это особые знаки, которые ну, как бы, дают человеку победу над какими-то ситуациями. Если человек хочет, чтобы на него не влияли другие люди, и он хочет себя, себя подчинить только своей воле, только своей воли. Так, чтобы воля чужая воля не влияла. То какую мудру он делает? Фигушки вам. <связывается> Все. знаете, у меня был такой случай. Один человек мне рассказал, начальник, как он смог спастись от ситуации. У него начальник. Вам неприятно было, да? что я фигурку показал. Простите, мне все проскали. Оскорбление перед вот. Такая ситуация была, что он не мог спастись от ситуации. Он очень сильно гневался на начальника, и он не знал, что ему делать. Он не знал, что ему делать, потому что если он в этот гнев улазит наружу, то он не смог бы оставаться ну, его подчиненным. А ему хотелось на этой должности, он был зам замдиректора завода. Серьезная должность. Понимаете, начальник просто безумец там, мучил, его орал, там, ну, вообще. И знаете, как он спасся от этой ситуации? Он, когда приходил к нему в кабинет, он садился, и фигу делал, и клал в это, вот так, фигу, и в карман. Альбов говорит, фигу, фигу, и в карман вот так сидел с фигами. И тот кричит, а он мухает, что... Проблем нет. это так, главное просто, для информации. Да? Ваш вопрос? Да? Здравствуйте. Видимо, вчера с мамой была, как говорится, и когда мы желали всем счастья, у нас у меня и мамы по 15 пропущенных вызовов от папы было. Вот. Сегодня он не пустил на лекцию, сказал, что это мошенники, что мы не что как-то нет. А почему? Он, он, он, он слышал, как вы желали всем счастья, что ли? Я не знаю, как это так совпало. Что для этого это не совпало. Не... Это не совпало, потому что, когда вы желали всем счастья, у вас сильные трансформации в сердце происходили, а родственники это все чувствуют. И он испугался, понимаете? Я вам расскажу, что есть три состояния разума. Есть разум, когда падает вниз. Пропасть. Это невежественная жизнь. Человек деградирует. То есть проходит год, и его люди не узнают, он совсем другой стал, он изменился. Понимаете, у большинства людей разум находится в статичном состоянии. Это жизнь страсти. У людей страсти разум в статичном состоянии, и люди боятся что-либо менять. И вообще они боятся, чтобы у них было как-то не как у других людей. Обстановка в квартире должна быть такая же, как у всех. Внешний вид такой же, как у всех, как разговор, поведение – все должно быть такое же, как у всех. Понимаете, ну, очень важно состоять, сохранять статус кво разум должен быть таким же, как у всех. Ничего нельзя менять в жизни, страшно. Нельзя вот ничего менять, все должно быть, как у всех. И когда люди переходят в благость, у них разум начинает развиваться вверх, и поэтому начинают отличаться от других людей. Они меняются? И это другим людям сильно непривычно. Особенно родственники сильно реагируют сразу же на это, на все. Они боятся страшно этого всего, потому что перемены начинаются в разуме. Понимаете, есть, веда объясняет, есть 10 факторов перемены судьбы. 10 вещей, контакт с которыми всегда вызывает тревогу. Отношение к этим 10 вещам всегда вызывает тревогу в сердце, от других людей. Допустим, вот я допустим, я сейчас просто вам, что значит тревога в сердце, чтобы вы знали. Садитесь, я вам сейчас расскажу. Он просто испугался у вас, перемены в судьбе начались, и он испугался, что он как бы теряет с вами контакт, отношения. И это оправданный страх. Это не то, что он там неправильно. Он очень чувствительный человек любит вас сильно. И он испугался, что вот перемены какие-то происходят. Понимаете? Как, кстати, определить, хорошие перемены или плохие проходят? Это тоже важный вопрос. Вот вы сейчас меня слушаете, это этот звук меняет вашу жизнь. Если у вас сердце радость и счастье, значит, хорошие перемены. А если вы чувствуете спраку, тревогу какую-то, значит, может, что-то не то. -то. Подумать надо. Что вы чувствуете в своем сердце? Сердце все определяет, от него ничего не строишь. Когда человек фальшивит, оно сразу это чувствует немедленно. Ну я вас не держу. Естественно. Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал, что я его куда-то тащу. Я также не хочу, чтобы кто-то отменял веру сейчас, после моей флоции. У единственное желание, чтобы вы сохранились самим собой, наполнились, стали сильными в, своей, в своем пути, в своей вере, в своей культуре двигались вперед сильно, решительно. Одна женщина подошла ко мне, ко мне после лекции и говорит, «Олег Геннадьевич, скажи ка мне, какую мне веру выбрать?» и Я ей ответил свое. Она говорит, «А, тогда понятно, пошло». Я сейчас закончу, это важная тема, вы подняли очень важную тему. Она напрямую связана с техникой молитвы, поэтому я вам обязательно расскажу. Ее. Знаете, что есть 10 объектов в этом мире, которые меняют жизнь очень сильно, и людям страшно даже думать, что этого не будет в жизни, и что будут какие-то изменения в этом плане. Это такая сокровенная тема, и даже беседы о ней вызывают напряжение в сердце. Знайте, что когда человек касается этих тем, то всегда люди будут очень сильно переживать, родственники. Всегда в жизни семьи эти темы 10, они закрыты, они стабильную природу имеют, нельзя ничего менять, иначе переживания сильно наступают у всех. Фактически изменения, этих вещей означает качественный скачок в жизни, сильное изменение судьбы в ту или иную сторону ну вот представьте себе допустим вы перестали есть яблоки ну так вы перестали есть яблоки кто-то обеспокоится нет? значит яблоки не вызывают такое не относятся к этой десяти категориям понимаете да о чем я говорю а теперь говорю о тех продуктах которые относятся к этим категориям ну вообще о том что относятся не продукты может и не продукты мясо Едите вы или не едите мясо, это принципиальный вопрос в вашей жизни. Некоторые это объясняют тем, что там без него невозможно жить, что... <с relationships> Вчера мы конкретно тормознули на 50 минут в зал, представляете? Я поэтому сейчас не буду... Э, перед, нет, я очень виноват в этой администрации, каюсь. Мясо является пищей, которая особо не нужна организму, вообще никак не нужна. Я знаю тысячи примеров, как люди живут без этой пищи, могут жить однозначно. Но употребление или неупотребление мяса меняется и на судьбу человека. Поэтому отношение к этой пище очень серьезная у людей. Это принципиальный вопрос жизни. И вы не можете просто бросить мясо вот так просто взять и перестать его есть. Все ваши родственники немедленно напрягутся страшно, их психика начнет просто кипеть на Потому что с этим поступком вы меняете всю свою жизнь, и так же жизнь всей семьи. Следующие два, был один. Два. Вино. Пить или не пить, вот в чем вопрос. <свят> Кстати, может выпивать чуть-чуть, там может как-то там, и никто не будет париться. Но если он начинает сильно пить, все начинают трястись от страха. Или он вообще бросает пить, и все начинают трястись от страха. Понятно, да? Вино, респектное — это сила которая меняет судьбу, сильно меняет судьбу. Дальше. Отношение к сексу. Это третье. Если человек начал изменять, это сильно меняет судьбу. Если человек перестал сексом заниматься, сильно меняет судьбу. Понятно, да? В какую сторону меняет? Неизвестно. Мы говорим о сильных вещах. Вот, допустим, человек бросил мясо, из какую сторону его судьба поменяется? Как что, понятно? Ничего не понятно. Он может разрушить себе семью таким образом. Это нельзя делать вот так резко, без учета ситуации. Человек может бросить мясо, его может муж бросить, допустим, жену из-за этого. Или она может мужа бросить, потому что она бросает есть мясо, через некоторое время у нее постраивается восприятие мира, она начинает чувствовать, что мясо это, ну, трубы, она начинает это чувствовать, и она говорит, трубов в нашей квартире не будет, пужа, а ему хочется есть, понимаете, он же не бросал, и у них начинает разваливаться семья. Я серьезно говорю вам, не шутки это все, надо быть очень внимательным, осторожным к этим вещам. Надо двигаться вперед, но надо аккуратно это делать, понимаете? Не надо никому улучшить жизнь. Или вы, допустим, бросили пить, вам уже в пьяной компании через два месяца вы сидеть не сможете вообще. И муж скажет, пойдем на свадьбу, Вы скажете, я не пойду. Почему? Потому что там убивает, а вам противно это все. Вы скажете, как не пойдешь, надо же, друзья. Ты что, с ума сошла? Поднимите руку, у кого такая ситуация не была. Видите, это серьезные вещи все. Что касается секса, то же самое. Почему сейчас такая гуча то идет во всем мире по поводу этих вот С сексом связано, понимаете? Мне непонятно было еще в молодости, почему они так поют. Я некрасиво, все классно, но ну, мне непонятно было. Совсем. Почему в таком балаконе он такой, почему таким тонким голосом? Вроде мужчина как бы, совсем было непонятно. И как бы тоже мальчики с накрасными кубами. потом ветер понятно откуда задолго касается это вот это вот синий синий синий синий синий синий синий синий синий -сини. на провода небе темно-синим синяя звезда О -о -о -о. и так далее ну ладно так все шутки три сутки запомнили Четвертую штуку говорю, это спорт лото, игры, казино, форекс-клуб, играет человек одна жизнь, не играет другая жизнь, все меняется полностью, полностью меняется эта штука, Четыре запомнили. Ну, я не в той последовательности по важности, я просто перечисляю. Пятая штука — это молитва. Молится одна жизнь, не молится другая. Это принципиальная вещь, мои хорошие, принципиальная. Не молитесь по утрам проспала, как бы послушала просто лекцию, другая жизнь. Молитва есть, одна жизнь, нет молитвы, другая жизнь. Все. Это принципиальная вещь. Судьба меняется от этой штуки конкретно. Шестая вещь. Есть наставник или нет наставника? Нет наставника – одна жизнь, есть наставник – другая жизнь. Меняется жизнь принципиально. Духовный, конечно. Какой еще? Седьмая вещь – есть вера или нет веры. Если у человека есть духовная традиция, он как бы следует какой-то духовной традиции. Не то, что он как бы говорит «я верю, как хочу». Вера означает традиция какая-то. Духовное образование должно быть у человека в рамках этой традиции. Есть вера, традиция, своя духовная культура или нет. Это принципиальная вещь. Есть одна жизнь, нет другая жизнь. Принципиально разные. И поэтому люди боятся. Видят, духовный кадез пошел. Страшно становится страшно. Он жизнь меняется, понимаете, вот это. Страшно. Наставник, кто-то говорит, старший говорит, так будешь делать. Все сразу тряслись. Девушка, смотрю, лекции, слушает, серьезно, говорю, завтра молиться, ей говорит, вы... кто такой? Ну это принципиальный вопрос? Есть старший или нет? Это принципиальный вопрос. Следующий принципиальный вопрос. Восьмой. Я смертный или бессмертный? Я душа или тело? У меня одна жизнь или не одна жизнь? Это принципиальный вопрос. Если человек считает, что у него одна жизнь, пей, гуляй, веселись, значит. Если у него не одна жизнь, значит, ему придется жить честно, иначе потом все скажется на его судьбе. Это было восемь. Теперь Бог личность или просто счастье? Бог это личность или просто энергия, просто счастье, просто как бы что-то такое, красивое, большое. Или это личность? Личность означает, что он сам себя понимает. Ну так, для примера, мы сами себя понимаем, а Бог, Бог сам себя не понимает. Справедливо нет. И кто лучше вообще? Бог, если мы сами все понимаем, Он нет, или мы? Подумайте об этом. Это принципиальный вопрос. Если человек считает, что Бог не Личность, то он просто пользуется Богом. Он не может с Ним строить личностные отношения И Есть еще один принципиальный вопрос. Бывает, Такое, что человек освобождается от страданий и уходит в духовную обитель. Или такой обители не бывает. Это десятый вопрос, который является принципиальным. Если человек считает, что нет духовной обители, тогда что париться? Надо жить, как живешь и все. Ну, знаете, вот последний. Вещи я думал говорить, не говорить, потому что это слишком высокие вещи. Понимаете, уже как они сейчас думают, ну как бы, нет смысла. Я вам не буду раскрывать секрет этого знания, потому что вы спотеете. Я вот реально знаю, точно половина из вас не готовы слушать то, что, надо, ну, что я могу сказать на эту тему. Это очень, и даже если вы не спотеете, спотеют ваши родственники. Допустим, вы можете принять от меня сейчас это, но вы поймите, что... Ваша жизнь может так измениться, что как бы, для вас это будет, может быть, прежде Понимаете, да? Вот эти все 10 вещей, они сильно меняют судьбу, и поэтому человек должен быть очень аккуратным в обращении с ними. Понятно, да? Ну, иногда даже непонятно. Допустим, какая разница, есть духовный обитель или нет духовной обители. А как вы думаете, почему люди в монастырь уходят? Вот что им там надо в этом монастыре? И что они там просят у Бога? Почему они там живут, молятся? Все мирские радости проходят мимо. Вот что им там надо? Может, они покалеченные какие-то или несчастные? Почему они уходят из мира, в котором есть все, все прелести? Почему они живут в Сочи очень такой жизнью скупой, как бы, в которой нет никакого счастья? Одна молитва там, служба и все. Есть только одна цель. Вот в этой жизни есть только одна цель, это освобождение от реальных страданий, уход в духовную только вот эта цена, вот люди ради этого вот там находятся, нет другой цены, нет смысла такого, зачем себя что то лишать. Видите, вы среагировали. Я сейчас сказал об этом, а вы сейчас начали рассуждать. Я не против ваших уговоров, все нормально. Я просто вам говорю, что эти, эти темы они вызывают сильное напряжение. Понимаете? Если я сейчас про мясо буду говорить, у вас вообще реакция будет еще хуже. Может быть, реакция будет у ваших родственников, у кого-то будет обязательно. В общем, эти темы вызывают сильное напряжение в жизни человека, меняется судьба, понимаете? Поэтому к ним надо относиться осторожно, аккуратненько, все эти вопросы обсуждать. Менять все аккуратненько в этих вопросах. Не торопиться. Помолите, да? Помолите вопросы, помолите. Ну ладно, мои хорошие, по-моему, я уже заговариваюсь. она точно заговариваюсь. Я старею. Как-то мы иногда заговаривать. Мы не должны сегодня, мы должны быть сегодня хорошими. Срятся записки приносите завтра, на полчаса раньше приходите. Меня попросили сделать объявление мои коллеги. Небольшая рекламная пауза. Прямо сейчас идет регистрация на один уникальный фестиваль Уникальнейший фестиваль, который меняется в царь конкретно. Он называется фестиваль благости. Он проводит на Черном море в Анапе, проходит две недели. Там люди рано встают, вместе занимаются там, различными гимнастиками, там, упражнениями, учиться, учатся молиться, лекции, потом тренинги различные, даже танцы для женщин. Там очень много мероприятий различных, все параллельно притекают. Вечером очень очень талантливые артисты, певцы, музыканты дают концерты каждый день, спектакли. Все неповторимо, каждый раз что-то новое, две недели подряд. Человек приезжает, пища с молитвой готовится Человек уезжает оттуда к другим человеком. Если вы не верите, тогда просто кто из вас должен это сделать? Ну, кто хочет сказать? Вот, девушки. Вы сказать? Могу. Теперь у меня вопрос. Может быть, я что-то придумал? Вы там, ну, вот там, вот там, девушки. Может, я придумал? Может, я хвалю просто эту, эту рекламу? Такая. Че, что вы там? Друзья, это неповторимое ощущение. Ощущение времени счастья. Действительно, радости, в, в полном смысле этого слова. Мы с мужем вернулись домой. Какие-то, Хотя до этого... Нельзя говорить да. про мясо за счет, просто <связываем> говорите, как фестиваль. <связываем> Это праздник. Да. Вы легко встается, легко живется. Каждый день праздник. И благодарность Богу, что... Спасибо. Хочет, как он, как он Спасибо, нам, Спасибо вам. Успокоить. Спасибо большое. Я почему <плодисмент> говорю... <плодисмент> У нас обычно ну, люди могут зарегистрироваться на фестиваль только в течение месяца. У нас всего может попасть туда 650-700 человек. Вот прошло 10 дней, уже 400 билетов продано. Осталось всего, ну может уже не 400, осталось 250 билетов. Ну то есть если как бы, вы хотите вот такого отдыха, это будет в конце сентября, начало октября на Анапе, то немедленно надо регистрировать, иначе вы не успеете, еще пройдет 10 дней и регистрация закончится. Ну ладно, такая рекламная пауза. Здесь также есть центр возрождения, в котором можно дальше проходить вот это образование, знакомиться с лекторами, И они, по-моему, будут делать анкетирование. Вам надо оставить свои данные, чтобы вы узнали, когда я приеду в следующий раз. Вам позвонит или там еще не Это все вот такая реклама, большая информация. Еще есть две организации, которые всегда прославляют. И всегда хочу, чтобы вы с ними сотрудничали. Первая организация называется «Общее дело». Это Жданов Владимир Георгиевич, мой соратник, друг. Вот. Мы дружим с семьями с ним уже много лет. Он в свое время, много лет назад, возглавил борьбу за, в России за всеобщую презвость и это, это движение подписал духовник Путина, он поддержал его, его тоже соратник, отец духовник Путина. И все время, когда президент был Медведев, он тоже как бы поддержал вместе с ним тоже. Тысячи людей уже бросили пить благодаря деятельности Ждана Владимира Георгиевича. Много законов Госдума издала под его влиянием. У нас реально сократилось употребление Светнова за сейчас конкретно идет снижение. Смертность тоже от пьянства снижается. Можно просто фамилию Жданов Владимир Георгиевича найти в интернет, скачивать лекции, записывать их и распространять просто всем людям. Это то, что я вас прошу делать. Помогите этому человеку. Когда он читает лекции, люди бросают пиво, Просто слушая его голос. Удивительная сила в этом человеке содержится. Это огромное молодежное движение. Сейчас огромные фестивали, проходят, 50 тысяч молодых людей приезжают на фестивале, Палатка желудка». Живут. Вот это вот общее дело называется проект. И второй проект, который я хотел бы тоже поддержать, называется Пища жизни. То есть это люди собирают деньги, чтобы кормить бездомных, нищих, детские сады, одежду закупают. Ну такое как вот, много лет уже занимаются, это тоже по всей России. Есть это движение, они просто, ну, не знаю, у вас здесь есть это, организации нет, просто, ну. Люди ходят бездомных там и так сели прямо. Я хочу, чтобы вы получили разный опыт молитвы, разный опыт. И поэтому я буду неожиданные вещи делать для вас. В вашем сердце неожиданный, но эти вещи, они помогают шире смотреть на мир. Сейчас в нашем мире, кроме Украины, есть еще одно место, где решается судьба всей земли, всей земли решается судьба. Это мусульманские ну, страны, Сирия, Ирак, Ливан, там и так далее. Пожалуйста, давайте настроение помолимся за этих людей, то есть пожелаем счастья всем в этом настроении, в этом ключе. Понимаете, само мусульманство, оно как, ну, как вера как бы возникла для тех людей, которые стремятся к победе. Они очень сильно контактируют с этой энергией Бога, которая дает победу. Есть такой фильм, если вы хотите познакомиться с этой верой вот и глубоко понять ее, есть такой фильм, фильм Классный, многосерийный телесериал, который вот искренний, очень верующие люди его сняли, очень доступно а, понимание, что такое мусульманство. Называется «Порок Омар». Это второй коллектив после, ну, как бы после ухода а, Магомеда. Прямо вот как родился Магомед, как он жил там, как зародилось мусульманство, все в этом фильме есть. Да, все заканчивается. Я просил, чтобы вы, чтобы вы носили записки, я тоже говорит. Пару помар найдите в интернет, скачайте, посмотрите. Вам, вы не пожалеете, вы узнаете, что это за вера. Не то, что вам надо менять веру, вы оставайтесь своей. Я тоже не мусульманин. Но просто, чтобы вы знали, что есть такое. И если вы хотите знать немножко обо мне, то я сторонник любви между разными верами. Очень серьезно как бы стремлюсь к этому и у меня есть много соратников в этом вопросе из разных духовных традиций. Например, в Лыжевске я останавливаюсь в семье очень верующих православных. Они, как бы, такие состоятельные люди серьезные, они сами строят православный храм. Вот. Помогают. И я у них живу, они ходят на мои лекции. Мы дружим. Вот, в эфире я восстанавливаюсь в квартире очень серьезной мусульманки, она читает Коран на арабском языке. Представляете, какая образованная женщина. И она, я в ней там, как бы мы с ней общаемся на этой теме. Но это не моя традиция, не та, ни другая. Я изучаю ведическое знание, мне там, в этого знания меняет моя вера. А сейчас... Я хотел бы, чтобы мы с вами настроились на вот эту помощь тем людям, которые сейчас сражаются, погибают за то, чтобы ну, безумие не восторжествовало в этом мире. Они сражаются за веру. Вот надо помолиться за этих людей, чтобы там, на Дальнем Востоке, восторился мир. Хорошо? Но мы будем просто повторять «я желаю всем счастья», мы будем слушать голос возвышенного человека, да, и так же, как он в таком же настроении повторяет «я желаю всем счастья». Поднимите руку, кто, кто не хочет под мусульманскую молитву, повторять «я желаю всем счастья». Нискоклавный, неискоксин. Вот один человек не хочет. Не разрешает ему, как Честно. И не просто Спасибо вам. Я низко вам всем плане, что вы такие ну, терпимые люди, религиозные, терпимые. Я включаю этот ну как бы эту молитву не с целью вас сделать, мусульманами, а с целью, чтобы мы поняли настроение, что во всех культурах и традициях духовных есть любовь, есть чистота, есть счастье. Включать или нет? Нормально? Но вам надо, вот когда, допустим, не ваша вера, я вам рекомендую делать следующее. Вы в этом настроении повторяете «я желаю всем счастья», но планитесь мысленно, планитесь, представляете объект поклонения вашей традиции духовной. Это очень важно, оставлять именно ну, за собой право внутреннее, все равно ну, как бы концентрироваться на своей э, культуре, традиции, но при этом в настроении можно молиться, может звучать в другом настроении, и мы желаем всем счастья в этом настроении с целью достижения мира. Потому что все самые большие, самые кровопролитные войны на этой земле были, происходили только на почве религиозных разногласий. Когда люди ненавидят другую веру, тогда начинается такая война, которую невозможно описать, люди просто убивают друг друга и льются реки крови. И для того, чтобы этого не было, мы должны учиться принимать то, чего мы не понимаем принимать, что люди всех традиций и культур, они связаны с Богом, у них есть святость, чистота во всех. Понимаете? Это очень важно знать и принимать, когда мир наступает во всем мире.